Аудику 7, а также фафагин туарех. Операция по внедрению. По внедрению. Заднего баллона пневмы С кукушки на туарега. На туареге баллон спускает где-то за три минуты сантиметра на 4 с положения лифт назовем его так вот такая вот замена для спортивного интереса что у нас здесь находится расширительный бачок топливный и прочая мишура Процесс недолгий, процесс, что такое с камерой творится-то. Итак, для общего. образом таким идет головка не подлазит потом уже можно тут ослабить с той стороны крутить головкой чуть ее вытащить чтобы снять у ну, кого инструмент покруче тот справляется сам так парни короче вот это дело а потом начинаем выкручивать нам надо освободить немножко вот этот болт. Вынимать его до конца не будем. А. Вот так всегда. Один крутит, 8 человек смотрит. Молоточком забили на место, отцентровали, крутили пол, затянули и поехали. 4 болта сверху, длинные просто покрывать. Кому нравится, может покупать новые. Кому не нравится, может оставить старые. Тут каждый решает сам. Немножко неудобно? Да? Или совсем неудобно? Двумя руками. Похлопать не могу. Угу. Но крутить можно. Но все реально, да? Все, что сделано человеком, Понятно, человеком и ломается. Ломается, ремонтируется, делается. Дорабатывается, модернизируется. Ушатывается. Но это не про наш сервис. Да, забыл сказать. Разъемчик вот этот. Амортизейшн. Не забудьте прицепить и отцепить ну, в зависимости от демфирующий клапан последовательности не забудьте открутить трубку от баллона когда опрыскали из-под крышки шел воздух из-под вот этой уплотнительной резинки она пойдет под замену есть ремонтный набор в магазине. Вот что мы имеем. Что мы имеем. Сейчас настроится фокус. Ага. Какашечки. О, извиняюсь. Окалены. Окалены по кругу всей резинки. То есть в этих местах резинки не прижимались. Также и с другой стороны. Вот колечко. По нему видно, что на одну сторону, что на другую. С двух сторон получается. Ну, как и было. Да, Опять. да. Меняем наборчик? Конечно. Такой наборчик. Одна 200, вторая 400, по-моему, да? В общей сложности не больше 700 рублей стоимость. Плюс сама работа. Если руки не из жопы, знаешь, сделаем сами. Или сами. Такая штука. Машина у нас спускала за ночь. За 8 на... часов на сантиметр. За 8 часов на сантиметр. Мелочь, но мелочь просто вот полоска да она пролита то есть пены как таковой там нет все то есть узкая полоска угу. мыльняк есть блин просто она уже не пенится видишь да? <связь> Арбайтон? Ну ты, конечно, поменьше, чем творев висишь. Ну, это понятно. а где же пенный эффект не будет пенного эффекта не. японский бог и требовалось доказать Да. меня с в той ерунде какой так стойка стоит уже три дня три дня до да? было у нас сколько 6 килограмм 6 килограмм О, на газ Но это когда передергиваешь, видишь, ну, понятно, она это. Она немножко спускает. Да. 6 килограмм есть. То есть стойка заведомо исправна. Вот это получается вариант, как проверить стойку на спускание. Немножко трудоемко, но куда деваться. Эффект стопроцентный. Перед тем, как ее поставить, лучше, соответственно, спустить. Берется гидрая головка, спецключ. Там на С этими самыми сверлочками. Там изголяется каждый как можно. Можно нарезать вот такую. Можно купить баговскую. Можно взять на крайняк Обалденно газовый ключ. но это приснятый стойк. спускаем перед установкой. Но опять же, кому надо, без драйвика. What's the.